Сегодня мы снова обратимся к тому плакату, который у меня есть в офисе. Я уже много рассказывала о том, что сегодня хочу рассказать в разных апостасях, но мое видео на сей раз будет посвящено исключительно картине мира человека. Я так вижу этот мир, я так слышу этот мир. Итак, у меня есть такой квадратик. Я его иногда называю «Пятка с глазом соединились из события». И я его называю картина мира. Рисовался он очень просто. Сначала он был совершенно пустым. И человек рождается, как мы многие знаем, чистый лист бумаги. Потом у каждого человека происходит свой событийный ряд. Более того, происходит не просто событие, а наша оценка данного события. И тогда получается, что вот этот квадратик он абсолютно индивидуальный. Мне посчастливилось работать с близняшками, то есть люди, которые жили в одной семье. Мне повезло работать с двойняшками, то же самое. Но у каждого событийный ряд и, соответственно, сформированная картинка мира отличалась от другого человека. Итак, почему я говорю сейчас о том, что люди воспитывались в одной семье? Оказывается, вот эта самая картина мира, весь этот событийный ряд происходит до семи лет, то есть в то время, когда человек видит свою семью. Соответственно, именно на том, как человек видит семью, и строится данный, данная картина. Это женщины, которых я видел. Бабушка, мама, сестра, может быть, тетя, которая живет с ними, или очень часто приходит э, дедушка, папа, дяди и так далее. Да? А, то есть мужская, женская линия, мужская линия. Да? А вот. И тогда, что же, чем же нам интересен этот квадрат? До семи лет неужели там было что-то важное? На самом деле, да. И я считаю, что как минимум три вещи, которые нам важны, записаны именно здесь. Начнем с первой самой важной вещи, которая вообще не совсем относится к записанному здесь. Это то, что, если вы внимательно слушали, данную картину мира создавал сам человек. Соответственно, когда... Я захочу, я смогу ее переделать, я смогу туда вложиться, и я смогу что-то сделать по-другому. Поэтому, зная особенности этой картины мира, мы можем с ней взаимодействовать. Итак, первое, что там записано, это наши стратегии, то есть стратегии поведения, которые нам помогли выжить. Стратегии поведения масса. Сейчас очень много об этом говорится, и некоторые делают шаблонными эти стратегии. Повторюсь, я все-таки за индивидуальность. И стратегии поведения я часто в процессе общения с клиентом выявляю, потому что он про них говорит. А так как наши слова – это автоматизмы, то есть мы их не отслеживаем. Скорее всего, у этих стратегий есть некая иерархия. И наша стратегия, самая главная наша задача была выполнена до 7 лет. Да? Мы выжили. Соответственно, это такие мощняцкие стратегии, которые нам помогли выжить. Мы с вами знаем самые простых три стратегии «бей, прячься, беги». Да? Это классные стратегии, помогающие выжить еще, когда мы жили в пещерах. Здесь почти то же самое. Вот. Следующий момент. Очень интересный момент, потому что вот он очень сильно неочевиден. Это мои правила. Ребенок живет в семье. Там есть какой-то уклад, какие-то правила, какие-то э, семейные мифы, родовые мифы. У нас так принято. Да? Соответственно, э, ребенок, выходя из семьи, он понимает, что можно, что нельзя. Причем э, иногда эти правила бывают как у родителей, а э, иногда эти правила бывают как у меня, потому что я посмотрел на родителей, я так не хочу, то есть родительский... И антиредский путь. Как правило, у нас мозаичная эта история. И что бы тут казалось бы особенно? Ну, правило и правило. Вы же слышали фразу? Ну, я же правильно думаю? Нет, ну вы сами подумайте, ну так же все говорят? Нет, не все. А, нет, понятие правильно-неправильно. А, сложное понятие хорошо-плохо. Оценочное мышление, оно всегда сложно человеку. То есть, наверное, вы уже догадались, правило это снова индивидуально. И тогда у меня-то мои правила, но тут есть один момент. Я же так весь мир вижу. И тогда мне кажется, что мои правила самые правильные в мире – все так думают, все так считают. И я прав. И тут начинается у нас взаимодействие с социумом. Во-первых, мы после семи лет в школу идем, по крайней мере, в России. Во-вторых, начинаются личные отношения. То есть, ну, понятно, что если мы к семи годам выжили, то обычно наша жизнь тянется гораздо больше. Плюс еще работа и так далее. Везде нам приходится сталкиваться с тем, что мои правила как-то подвергаются сомнению. Это очень нехороший момент. Я же имею самые правильные правила. Все же так думают. «М -м, наверное, ты как-то плохо думаешь, если ты не думаешь, как я. А, и тогда здесь мы опять встречаемся с дихотомией. А, если ты мне друг, если ты мне близкий человек, например, родители, любимый человек, друг на самом деле, да, коллега там, и так далее, то э, так уж и быть, я тебе расскажу, как надо, ты сделаешь как правильно, и мы вдвоем будем счастливы. Э, человек начинает исправлять другого человека, потому что, ну, это ж ты не прав, понятное дело, моя же картина самая правильная, мои правила самые правильные, и тогда, и тогда все ломается. Этот не исправляется, и тогда я точно убеждаю, что он дурак. Uh, у меня счастье не наступает. Это все делает вообще не так, как я сказал. <coughs> <coughs> В общем, uh, если так говорить, то обычно это и есть причина наших всех разводов. Сначала мы любим друг друга, а потом uh, лодка любви разрушилась обычно. Да не обычно, она разрушилась об эту штуковину. А uh, если ты мне не друг, то тогда ты мне враг. Здесь очень все просто. Все войны стоят именно на этом. Моя нация лучше твоей, моя э, религия лучше твоей, э, я лучший сосед, чем ты э, и так далее. Э, наверное, часто вам делали какие-то замечания наподобие «не шумите», э, «остальные спят», то есть э, сон других людей почему-то от вас зависел, да? там, громко не разговариваете, соблюдайте тишину, или вы когда здесь стоите, мне мешаете, пройдите в середину салона, вы что, сами не догадаетесь и так далее. То есть, когда на нас кладут ответственность за счастье другого человека. Ну, достаточно частая распространенная история. Итак, с правилами худо-бедно понятно. Да? Здесь самое главное понять, что у меня мои правила, у другого другие правила. И уложить правила с правилами, на мой взгляд, можно только одним способом. У меня почти здесь все нарисовано. Когда я знаю свои правила и свои достоинства, да, я хороший. Соответственно, если я хороший, другой человек тоже хороший, только как-то по-другому. И тогда мы пользуемся моей хорошестью и хорошестью другого человека. И тогда мы прекрасно, хорошо взаимодействуем. Я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие люди. А не «я исправлю тебя и будет нам счастье». Тот тоже исправляет меня, но мы же знаем, что я-то прав, поэтому все и ломается. И третье, что достаточно интересно для нас, я уже говорила о том, что здесь мы видим свою семью, да? Соответственно, у нас создается портрет любимого человека. И не просто портрет любимого человека, а мы понимаем, как нужно любить, как нужно проявлять любовь, как проявляется внимание, как проявляется забота и так далее. Потому что мы на своей семье все видим. Часто, когда люди приходят к психологу, они говорят, ну, что мне про семью рассказывать, мне это неинтересно. Ну, конечно, неинтересно. Но почему-то у тебя в личной жизни проблемы. Почему-то у тебя с работой проблемы и так далее. Потому что здесь мы снова имеем дело с мозаикой. То есть папины качество мамины, качество, условно мамины, папины, потому что, как я уже говорила, это женские образы, мужские образы. Они перемешиваются, и в итоге у нас получается портрет любимого человека. Этим объясняется, почему, если у меня папа был алкоголик, то у меня мой избранник очень часто тоже алкоголик. Потому что человек видит, что если ты любишь другого человека, то ты должен терпеть, понимать, э -э прощать. И вообще мама не так заботилась о папе. Вот я сейчас на своем муже позабочусь так, что он просит пить. То есть мечта была у родителей а -а и так далее. А здесь точно так же, а когда человек говорит, я очень не хочу быть похож на маму или, допустим, на папу. Но, ну, знаете, с годами я все больше замечаю, что становлюсь похож. Конечно, конечно. Потому что для нас это не просто портрет любимого человека, а для нас это еще и картина «Как любить». Это так называемый язык любви. И тогда мы, конечно, хотим все, как написано в Инстаграм, но на самом деле, если меня мой мужчина бьет, я понимаю, что он меня любит и таким образом оказывает мне внимание. Да, я всю жизнь мечтаю, чтобы он этого не делал, но когда он это перестает делать, я не понимаю, как он ко мне относится. Да, ревность – это не очень хорошо, но когда меня ревнует человек, у него очень много внимания ко мне, и в этот момент мне становится спокойно. Если человек занят своими делами и как-то один день провел без меня, особенно на уровне встреч, некоторым начинает становиться тревожно непонятно, меня уже бросили или меня еще любят. Некоторые люди находятся 2-4 на 7. Непонятно, не то со своей тревожностью, не то с любимым человеком. Некоторые думают, что это забота, пока им через месяц, год и так далее, это все не надоедает. То есть, как вы заметили, это в жизни всегда так. Мы можем получать внимание конструктивным образом, Например, что-то приятное нам сказали. Например, поддержка. Например, какие-то добрые слова, сказанные вовремя. Иногда, может быть, не очень добрые слова. Что-то в виде... Знаешь, а мне казалось, что у тебя получится. Ты меня удивил. И тогда человек может быть действительно сделать еще какой-то рывок, прорыв, и у него действительно что-то получится. То есть, как мы это делаем? Мы оставим это в покое, да, а иногда бывает все с точностью, да наоборот, а, например, родители родили ребенка, они его кормят, а бывают удевают и уверены, что, в общем-то, они о нем заботятся, ну, собственно, действительно заботятся, но только они заботятся о материальной стороне вопроса, да, о духовности, о развитии, об чувствах, они не заботятся, более того, когда ребенок начинает шуметь, ой, тихо, тихо, голова, ой, ай, да? То есть тебе нельзя быть таким, какой ты есть. А вот и тут ребенок уже почти привык к тому, что на него не обращают внимания. И тут случайно разбивается ваза. И вот чудо, прибежала мама, позвонила папе. Они уже целый день занимаются мной. Или, допустим, я соврал, что не был в школе. И тогда мама занимается мной, папа к психологу меня потащили. Ничего себе, вот это да, вот это я звезда. И, в общем, человек иногда так и приходит, я утрирую. Слушайте, можно перестать бить вазы? Я уже, вазы закончились, я запарился, я разорился на том, чтобы покупать эти вазы. Но почему-то зачем-то я бью эти вазы постоянно, что происходит? Да? То есть таким образом человек получает долгожданное внимание. И, соответственно, у нас в третьем пункте это портрет любимого человека и плюс еще ко всему язык любви, на котором мы разговариваем, который нам понятен. И тогда мы будем жаловаться сколько угодно на нашу вторую половинку, что он нас так не любит, как мы хотим, а мы хотим, как в Инстаграм. Это можно, как я уже начинала вначале, переделать. Да? Не так редко я встречаю возражение по поводу третьего пункта. А, потому что, когда у нас есть портрет любимого человека, это же ведь тот вариант, который я называю да, «Здравствуй, Грабли, снова я». А, пятый муж, а все-таки одинаковый. И некоторые мне говорят, «Не, подождите, у меня были мужчины, они разные, и у меня было там два или три мужа, и они вообще противоположные. А, это бывает в том случае, когда папа с мамой очень разные. И тогда человек выбирает то мамин сценарий, не так редко это какой-то рохля, такое же наподобно мужское существо. Да? Либо папин сценарий, когда это какой-то тиран, который раздевается надо мной. Да? Хорошо, если после этих сценариев он найдет человека, который будет для меня конкретно. И учитывая первый и второй случай что-то такое нейтральное. Но очень часто это уже делается со специалистом. Вот. Иногда это один человек, который бывает в разных апостасиях. Иногда это мамин сценарий, когда человек там тиран, допустим, и папин сценарий, когда это малополучающее существо, лежащее на диване. То есть, если у вас разные избранники, это не потому, что у вас там разная сильная картина мира, а это потому, что ваши родители, то есть вы видели большую разницу в поведении папы и мамы. И, соответственно, это вместе не уложилось. Это настолько противоположное, что оно не уложилось вместе. Итак, повторюсь, что вот эта картина мира, я так вижу мир, я так слышу мир, я так воспринимаю мир, она формируется до 7 лет, а потом мы ее очень рьяно защищаем. То есть, как я уже говорила, мои правила самые правильные в мире – Мои стратегии, самые лучшие стратегии. Тут даже спорить не особо есть о чем, потому что самое главное в этих стратегиях – выживание. О, а уж что что. А в России мы выживать умеем, как я иногда шучу. После того, как мы пережили 90-е, теперь нам уже ничего не страшно.